Первый прием, да, начали. Uh, упираемся в челюсть и поднимаем за обе руки свои, сцепляем, да, чтобы они не разъехались. Mm -hmm. И берем тряпочку, тряпочку, чтобы не соскальзывало. Упираемся и разворачиваем его назад, на себя, на свою грудную клетку. Чтобы голова его не мешала, свою голову в сторону вставляете. Несколько потянули, дошли до преднапряжения и хрест поддернули второй прием шейно-грудной переход нам нужно именно дойти еще до седьмого позвонка шейного c7 d1 d2 d3 вот можно дойти до d4 даже для этого подбородок касается ключицы возьмем руки как можно ниже на шею в замок замок такой замок локти сводим вместе и вот есть тоже два приема один прием скручиваемся Распрямись. Тут надо правильно скручиваться, как улитка по одному позвонку вниз. Вот так Идем, идем, идем, идем, идем, идем. Да? Вот. Можно делать, сидя на кушетке, как вот мы сели, как на коня, да, руки, ноги в стороны. Можно делать стоя. Еще раз скрутился. вот И тогда мы ниже подсаживаемся под него и распрямляем на себя. Выдох, выдох. О! Почувствовал, как все расстремилось? <решили> там что-то просто было вам не слышно да не все позвонки вот так весь прошли но еще не до, не до самого верха да? А -а -а. да? еще поднимаем выше подтянулись и вот И еще не дошли до верха а -а -а. усиливаем формулу хватаем его за запястье только руки не расцепляй а -а -а. вот на расслаблен да? раскачали его в стороны на себя на себя на себя, вот этот шейно-грудной переход, опа, вот попали, да? Если еще не хватает, можно еще усилить формулу. Свои руки добавляете, и мы кладем на вот это место. Вот так вот. То есть первый раз мы держались вот так, локти вместе. Второй раз мы держимся вот так, руки здесь. И даем на конкретно вот этот шейно-грудной переход. Подровняли свою спину, натянули на себя. Расслабились и еще раз. Оп. Вот, вставили, видите? С помощью своей силы рук и с помощью того, что мы его немножко распрямили в этот момент. Вот, пока еще голова у него согнута вниз. Теперь переходим на более верхние позвонки. Чуть повыше руки. Не-не-не, пока, пока еще на шее держи. Вот. Голова пока еще опущена подворотом к ключицам. Под лопатки, ой ой, под плечи, прям подмышки свои подсовываем и тянем на себя уже нижний отдел шеи. Это позвонки C34, C6 и теперь верхние позвонки, большие пальцы расставляем вокруг черепа, голову поднимаем вверх и будем давить его же руками на него. Вот так. Тут немножко есть опасность того, что потянем мышцы вот, да? Но для этого можно через шапку или через маячку работать. Значит, подсели и в этом случае мы уже накладываем свои руки на его руки. Затылок назад, распрямились и выдохли человек. Для расслабления я еще делаю обратную разводку плечей. Тут надо посмотреть вверх, под, смотри вверх, потолок и раз. Два. Можно немножко так вот за руки поддернуть. Все, готов. Полностью ровный, мобилизированный. Фу, энергии сбросили, освободились. Можно стоя, можно сидеть, можно на полу такое сделать.